Как настоящий мужик я уже посадил дерево. Теперь регулярно поливаю его, чтобы выросло большим и давала много кислорода нашей планете. О, приятель, с тобой все в порядке? Да, спасибо. Иди нахуй. Ладно, у меня ее самого сушняк после этой Хэллоуинской вечеринки. Вот, наконец-то, хоть на рыбалку выбрался, как настоящий мужик. Только удочку надо выломать. Ебать. Она просто нихуя не ломается, блядь. О, о, красноперка, красноперка, здоровая такая. А, не, это свинорыба. Но ну, обычная для этих мест. Тут таких много. Килограмма на полтора, мне кажется. В общем, для стейка самое оно. Можно идти готовить. Первым делом свинорыбу нужно хорошенько помыть и избавиться от глаз, потому что они у них пластиковые. Но если вы, конечно, едите пластик, то можете оставить. Затем разрываем мясо на два куска, чтобы получились стейки. Мясо нужно посолить и поперчить. Для этого я найду носу перчика и пощекачу ему там хорошенько. Теперь я нанесу равномерный слой того, что начихал мой перец и отправлю жариться. А для гарнира я выдавлю из кожуры картошку и отправлю ее вариться. О, бля, мужик, нормально паримся. Меня дома заебали уже, честно. Хоть выйду сейчас, думаю, с мужиками посижу как ну, нормально. Блин, дружище, так тебя понимаю, самого постоянно пилят, пилят, заебался, то бабок мало, то еще что-то. Ага, блядь, капец. Жена вечно недовольная. Да я тебе говорил, блядь, уходи нахуй от нее вообще еще давно. Да блядь, ну ты, ты же понимаешь. Блядь, не слушаешь меня. Ну блядь, ну понимаешь, дети, хозяйство, все общее, ну ш, как? Ну да. Ну да. Для соуса нам понадобится сметана, пара огурчиков, петрушечка, чесночок, соевый соус и, наверное, перец. Помню, в детстве мне запрещали этим заниматься, тем более на кухне. А теперь я вырос и мне как бы похуй. Так что поехали. О да, как я давно хотел этим заняться на кухне. Бля, Игорь, что за хуйня? Убери цензуру. Мы что, на телевизоре? Спасибо, Грян, другое дело. Блять, единственная польза от этой дряни, что можно за дымом спрятать то, как скучно ты делаешь соус. Мясо прожарилось, и на вид это медиум rare. Теперь проварившуюся картошку нужно разъебать. Бац! Бац! И прожарить ее на свинорыбьем жру до золотистой корочки. Немножко соли и немножко перца. Уже хочу поскорее пожрать. Стейк из свинорыбы считается мужским блюдом, и поэтому лучше всего его есть под хоккей или футбол. Сегодня важный матч хоккейный. Как раз успеваю к началу второго периода. Наши должны отдрать этих прогнивших пиндосов. Очень важно и в психологическом смысле, и, конечно же, и в плане счета. Он ведет, и после счета 2-0 по партиям, конечно, сейчас Шакирину еще сложнее. Я думаю, что он наверняка хотел в третьей партии начать с какого-нибудь шайбу, и она снова у Ивана. Иван в атаке простреливает, простреливает по зоне защиты. И какой прекрасный бросок! Какой прекрасный бросок! Стоило буквально на пол сантиметра отъехать левому защитнику Шакирина, и тут же последовало прям такую